Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кузнецова. Я мама двоих детей и кандидат в муниципальные депутаты от Финляндского округа. Мне очень интересно, что происходит с экономикой нашей страны. Субсидии на общественные организации в Петербурге сокращаются, а бюджет на бесполезные мероприятия типа экономического форума составляет ежегодно миллиарды рублей. В этом году впервые за 7 лет власти Санкт-Петербурга отказали финансирование региональному общественному движению «Петербургские родители». Это движение – Организует помощь сиротам, находящимся в больницах, в детских домах и в домах ребенка. В этом году петербургские родители не получат ничего из бюджета Санкт-Петербурга. Сумма, которая раньше выделялась движению, составляет всего 3 миллиона рублей. 3 миллиона! Сокращая финансирование, власти говорят, что денег нет. Но на самом деле они есть. Ведь по итогам 2018 года профицит бюджета Санкт-Петербурга составил 10 миллиардов рублей. Проще говоря, это те деньги, которые не потратили. Давайте сравним. Александр Беглов и его администрация только в этом году потратили уже 7 миллионов рублей на покупку картин и каких-то вас. И еще чуть более полутора миллионов рублей на клининговые услуги внутренних помещений Смольного. При этом выделить 3 миллиона рублей на нужды детей, и не просто детей, а детей-сирот, который, по сути, находится на обеспечении государства, правительство Санкт-Петербурга не может. Удивительный фестиваль «Семерия» демонстрирует Александр Беклов и его команда. К счастью, при помощи небезразличных горожан движение «Петербургские родители» только в прошлом году получило порядка 9 миллионов рублей. Я уверена, люди продолжат помогать. Но ответьте себе на один вопрос. А куда идут деньги государства, которые мы отчисляем в виде налогов? Получая заработную плату, покупая подгузники, заправляя машину и даже проживая в собственной квартире, мы платим неимоверное количество налогов. Так почему вместо государства помощь детям оказывают простые горожане? Реалии нашей жизни таковы, что действующие власти наплевать на врачей, на учителей и на детей. Да им на всех наплевать. Их интересует только личная выгода. Я не хочу мириться с этим и буду делать все, чтобы главным приоритетом власти стали обычные люди. Я, да и все независимые кандидаты идем на выборы для того, чтобы депутаты стали ближе к народу. А проблемы людей не игнорировались, а решались честно и справедливо.